у вас на еду и того сколько будет 140 тысяч рублей вот эти затраты дальше что вы считаете дальше ну давайте так а, а, теперь с ежедневной и с ежемесячной оплатой мы разобрались то есть вот уже как бы у нас еда есть крышу над головой есть дальше что надо делать дальше вы что-то одеваете на себя и например эту одежду надо покупать ну как минимум четыре раза в год